мучеников, обрушили на них тучу камней, но попадали только сами в себя. Святые угодники громко молились и камни, минуя их, били по слугам. Вот у одного слуги вскочил под глазом синяк, у другого из носа брызнула кровь, третий, схватившись за голову, отбежал в сторону. Разозленный лисий поднял большой булыжник и метнул его в Кириона, но промахнулся и попал в Агриколая. Да так, вышиб, да так вышиб ему все передние зубы. Обливаясь кровью, Агриколай с кинулся в палатку врача. Колдуны, чародеи, возмущенно потряс кулаками над головой лисий. Клянусь олимпийскими богами, им помогает волшебная сила. Ошибаешься, патрицей, возразил святой дом. Мы не волшебники, мы христиане. Нам помогает не волшебство, а наш Господь. Город Севастия расположен в горах. Рядом с ним раскинулось большое озеро. Горные озера чаще всего образуются от таяния ледников. И потому даже в самый жаркий летний день вода в них поистине ледяная. Человек не может выдержать в ней и минуты. В это озеро и повелел лисий завести воинов. Севастийцев раздели их до Связали и, подкалывая копьями, бегом погнали к озеру. Свита Лисия нарочно колола мучеников копьями, чтобы доставить им больше страданий. Ведь севастийцы и не думали сопротивляться. Они добровольно шли на казнь. Загнав мучеников в воду по грудь, палачи расположились на берегу. Лисий нетерпеливо ходил зад вперед по берегу. Ожидая, что мученики вот-вот взмолятся о пощаде. Немыслимо человеку долго находиться в такой воде. Однако из озера доносилось только непрекращавшееся пение псалмов. В досаде, топнув ногой, Лисий заглянул в палатку, где врач делал перевязку агриколаю, а затем, потирая озявшие руки, отправился в город. На дворе стояла зима. К ночи с гор подул студеный ветер который гнал волну, и она окатывала мучеников с головой, замерзала на них ледяной коркой. К середине ночи святые угодники стали похожи на стеклянные статуи. Стражники грелись у костров, а на берегу по приказу лисия истопили баню. Из трубы вился пахучий дымок, баня звала, манила к себе светящимися окошками. При открытую дверь был виден стол, на котором теснились кубки с вином, стояли блюда с закусками, жареными дроздами, сочными свиными колбасками. Достаточно сделать несколько шагов, и ты окажешься в тепле. Тебя не будет терзать лютый холод, словно иглами пронизывающий все тело. Но святые угодники терпели и молились, вызывая к Господу. И все же один из них не выдержал, не дотерпел. Развязав веревку, соединявшую его с товарищами, дрожа всем телом, лязгая зубами, он добрел до берега и побежал к бане. Но только отворил дверь, только желанное тепло обвеяло его окоченевшее тело. Как тут же он упал замертво. В тяжкой скорби следили воины за своим собратом. Видели его бегство и постыдный конец. И только рухнул он на порог бани, Они единодушно возвали к Господу. Сказал пророк, Отделившийся от нас пролился, как вода, И кости его рассыпались. Мы же, Господи, не отступим от Тебя, На Тебя уповаем, да не постыдимся. У костра вместе со слугами Лисия Сидел и темничный страж, никогда охранявший святых воинов. Сегодня он был свободен от службы и на берег пришел из сострадания к мученикам. Слуги Лисия заснули, бодрствовал только темничный страж. Он думал и никак не мог понять, отчего воины, стоящие в ледяной воде, живы и невредимы, а человек, добежавший до бани и, казалось, спавшийся. Умер. Внезапно над озером разлился чудный свет, который растопил лед и согрел воду. В потоках света, струившихся с неба, темничный страж увидел снисходившие на головы мучеников, словно выточенные из горного хрусталя, тридцать девять линцов. «Но ведь в озере было сорок человек», — подумал страж и понял что дрогнувший беглец недостоин венца, он извержен из числа святых. Вспомнил тогда страж, молитвы и псалмы, какие пели воины в темнице, их мужество перед лицом Лисия. Немедленно он скинул с себя одежды и с криком «Я, христианин!» вошел в озеро, соединившись с воинами. От его крика слуги Лисия пробудились. Бывший темничный страж стоял среди мучеников и молился. Его звали Аглаей. Возрадовались святые воины, что число их чудесным образом восполнилось. Число сорок считалось священным числом. Много событий священной истории связано с ним. Так Господь наш Иисус Христос постился 40 дней и ночей в пустыне, перед тем, как выйти на служение людям. Сорок дней после своего воскресения он являлся апостолом, а затем вознесся на небо. Начало расцветать. Лисий в ковровых носилках, которые неслись восемь рабов, прибыл на берег озера. Кутаясь в теплый плащ из верблюжьей шерсти, он вышел наружу. Не та картина, какой он чаял увидеть, предстала его глазам. В воде стояли не трясущиеся от холода жалкие людишки с посиневшими губами, а все те же статные воины с радостными и бодрыми лицами. Однако медлить было нельзя. Необходимо было что-то срочно предпринять. В легионе началось волнение. Мог вспыхнуть мятеж. Рядовые легионеры и даже некоторые центурионы недоумевали, за что храбрых воинов гордость легиона подвергают незаслуженным истязаниям. Лисий приказал как можно скорее отвести мучеников в городскую тюрьму и там раздробить им голени молотами. Это была чрезвычайно мучительная казнь, которую редко подвергали даже рабов. Люди с переломанными ногами умирали от страшной боли и потери крови. Доблестные воины Христовы с молитвой претерпели и эти муки. По завершении казни Лисий приказал уничтожить, сжечь тела мучеников. Целый день слуги Лисия носили дрова и хворост. Когда громадный костер запылал, к нему нельзя было подойти даже на 10 сажений Так был силен жар. Думалось, ничто не могло уцелить в этом пекле. Но когда дрова прогорели и остыли угли, на них точно снег белели кости мучеников. Чтобы сгладить малейшее напоминание о стойких воинах, рассверепевший лисий повелел собрать их кости, вывести на середину реки и там утопить. Но и здесь он оказался посрамлен. По прошествии трех дней святые воины явились епископу Севастии, блаженному Петру, и сказали «Приди ночью и достань нас из реки». Затемно. Святитель Петр с верными мужами вышел на берег. В мрачной речной пучине кости святых угодников светились как звезды. На воду спустили лодку. Кости святых излетли из реки и поместили в надлежащем месте. Так пострадали за Христа и были увенчаны венцами славы достойные войны Севастийские. Оставив воспоминания о своем подвиге, для назидания всем верующим в Отца и Сына и Святого Духа. Вот их имена. Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смаракт, Евнаик, Валент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфи, Илиан, Сисини, Ангий, Агетий, Флавий, Акакий, Екдикий, Лесимах, Александр, Илий, Гаргоний, Феофил, Домитиан, Гаи, Леонти, Афанасий. Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий, Филактимон, Сибириан, Худион, Мелитон и Аглаей. Когда тела мучеников повезли на костер, самый юный из них, Мелитон, был еще жив. Его мать взяла сына на плечо и шла за колесницами. Сын испустил дух на материнском плече. Сама мать возложила его тело на костер, дабы и он не лишился мученического венца. Святые мученики Севасийские предали свои души Богу 22 марта 320 года. Дорогие братья и сестры, чему же нас может научить житие мучеников? Ведь слава Богу в наше время за то, что мы верим в Христа, мы не подвергаемся казням. Но дело в том, что иногда бывают такие ситуации, когда нужно сделать выбор. Либо поступить со своей совестью и честью христианина и жить комфортно. Или принять правильный христианский выбор, поступить по заповедям и как-то пострадать. Может быть не в такой степени, конечно, как мученики севастийские, но все же. Дорогие братья и сестры, чему может научить нас житие святых воинов севастийских? В наши дни, конечно, нас за веру не казнят. Но мы не должны забывать, что мы, православные христиане, тоже воины, воины духа. На протяжении всей жизни мы ведем борьбу с грехом, с различными искушениями, возникающими в нашей жизни. И пусть пример... Мучеников Севастийских поможем на, поможет нам укрепиться в нашей борьбе и не отступить в борьбе с грехом. Я от всей души поздравляю вас с этим удивительным праздником. Храни вас всех Господь молитвами святых мучеников Севастийских.